начинаю фиксацию, потому что соратники да, наверняка захотят услышать, пообщаться да, наше да, общение. Что вот. там, Ян еще не освободился? О, привет, Янчик, здорово. Давно не виделись, не слышались. Опа, вот он и я. Привет, Ян. Что так было? подпершивает, решил подышать под, на соде с травками. А ты с эвкалиптом попробуй. Если есть эфирное масло, хорошее средство. Там можно даже картошки отварить и подышать. Она хорошо <с тоже <с продышивает. Картошку мы уже не едим. Мяту, ромашку... Ой, мяту. А не, ну да, мяту. Ромашку, листья кидаю и Соды, кипяточка и класс <кươi> продирает, <кươi> потом прокашливаешься, мокроты выходят. Нет, картошка Шу -шу. не есть, а вот чисто ее вот, э, параметр. У, -у, -у, у меня и у нас ее Поп... нет. Дима. Что, я понимаю, конечно, это да, способ был, пробовали, когда этот самый. Покупать картошку ради этого самого. Есть сода, травки, эти мы пользуемся. А я вот э, сейчас, ну, не было у меня доступа около месяца, короче, ни к компу, ни к телефону, ну, вообще никаким гаджетом. Вот сейчас вот только до компа смог добраться. Камеры нет, ну, чисто микрофон у меня вот тут вот подключен. Вот. Хоть вас слышать могу, хоть разговаривать самое главное. Так, передаю микрофон. Че? Вот, наверное, сейчас немного новостей хороших а все в питере да, плюс пока 4 пока. плюс 4 все тает активно так что все у нас получается родные не сдаемся продолжаем активно продвигать наше вселетие перед микрофончик да я сам это вижу замечаю и прям чувствую вот я же говорю сейчас такая прям поток идет как будто не зашел, вот прям на нашу территорию, прям на тысячи-тысячи километров. Как будто у нас такая теплая погода вот прям формируется, прям чувствую. Так что да есть так. Что у нас она уже сейчас будет на 25 градусов. Она уже выравнивается, прям видно, прям, прям чувствую всеми фибрами. По поводу потоков еще хочу сказать, вот соратникам соратницам, в подсказку, в помощь. Вот в момент пробуды утренней или ночной, вот когда в таком состоянии, полусонном, таком еще не полностью пробудившись, попробуйте поразглядывать все вокруг себя. Вы начнете замечать эти потоки над собой, именно где вот над потолком, вот примерно вот в так, ну сверху, увидите. Их ни с чем не спутаешь, они таких удивительных разных цветов получаются. Вот просто поэкспериментируйте, попробуйте, вы их увидите. А далее эти можности будут уже это видение открываться. Вот это, о чем Антоха говорил, вот про можности, как они будут вот это. Не скачкообразно будут, а так постепенно, чуть-чуть, как прорастающий вот такой цветок. Ну. Помните, на одном из потоков показывали ролик, что что такое цветок? Это взрыв просто такой, Он как взрывается получается. Только немного замедленно, чтобы это красиво выглядело, чтобы так, ну, ни, ничего не повредить. Вот сейчас это то же самое происходит. Специально замедленно, чтобы ничего не повредилось вот в этих телах и оболочках. Так что вот такие пироги. Экспериментируйте, изучайте мир вокруг. Мир действительно очень интересный. Передай микрофон. Да, согласен, Миш. Я прям тоже сам каждое утро вот чувствую с утра. Не то, что чувствую, а на прям видишь, как ареал у тебя над головой вот так вот возникает. Когда ты вот в состоянии только переходишь в Явь и знави, вот когда только в момент этого просыпания. Самое нежное состояние, когда ты свои возможности можешь вот протестить, про так про прощупать. Вот насколько они в тех процентах готовы и все, и потом ими можно пользоваться. Постепенно, конечно, людям как каждый должен двигаться своим темпом, так сказать. Вот он должен ощущать его. Так что вот передаю микрофон. Да, сейчас все говорят, энергии эти стали не просто фемерные, вот они стали более действенны, их нужно использовать. Вот, что от, просто от визуализации будет переходить к, ну, так сказать, к воплощению. Вот. Что такое визуализация? Это мы пытаемся представлять, не зная, как, как эти божности всевозможные работают. Вот. Ну, в частности, вот все практики Миша, о которой говорит Павел, Павел, Павел Павлович. Вот сейчас вот вспомнил эту самую тоже. <къем> Я ее навечу, на вечер... <къем> В говорил вот это вот э, проецировать, проецировать своего э, идеального слепка тела своего на на свое физическое, которое там где-то в этих самых тонких тел, матер, материях записано, да, чтобы э, ну, улучшалось ваше физическое тело, исцелялось ну, вот, э, по по образу, так сказать, идеальному вашему же, ну, вот, более высокой этой самой сущности представлять как большой этот самый солнышко светит сверху на вас выше вас ваша же фигура но идеальная вот. он светит ну как принтер получается принтер просвечивает эту идеальную фигуру а и слепок ложится на вас этого света вот так как бы это самый ну это можно так грубо можно представлять как у вас там допустим Мышцы да, растут, допустим, там да кто еще лучше может представлять, меняется даже там, рост, допустим, как-то там выше становитесь или там ниже, кому как нравится. Даже кто лучше еще может представлять точнее там, допустим, черты лица или какие-то изъяны. Вот это вот все. А в целом просто хотя бы прогонять вот такой вот образ, потому что он ну, как коррели, коррелирующий, да, который будет сравнивать ваш идеальный и ваш нынешний. Ну, естественно, в лучшую сторону изменять ваш физич, ваше физическое тело. Просто как бы для исцеления, омоложения, оздоровления, сонастройки с высшим этим телом, оболочкой. Вот, и это от почему это визуализация? Эти об этом говорили, я даже не знаю, еще блин, в каких-то девчачьих журналах о том, что нужно представлять себе свою будущую жизнь, где там у тебя, ну, я говорю про девчачьих журналах, где там у тебя принц на белом коне, джип и этот самый и замок. Это смешно было. Сейчас это будет все больше и больше работать, набирать силу. Вот, ну, если это, естественно, воздравую применять практики эти, хотя бы во здраву своего здоровья, во здраву ближнего своего своих родочей окружения, ну, нашего общего мира, образ нашего здравого мира, его накачивать энергиями, это будет уже более, более плотнее осуществляться потому что, ну, вот, вот время такое пришло. Опять же, оно пришло не потому, что. Какие-то там эти шар шарики, лошарики прокрутились сколько-то раз. А потому что э, народ просыпается, созревает. Вот. Ведь все это получается. Почему? Э, потому что больше народ в это верит. Вот. И подключается в эту ну, как бы сеть, да что ли. Это ж как в этом, блин. Как его. Вот отец недавно вспоминал ночной дозор, что он в космос улетел. От людей оторвался, этот же самый злодей, от Костя, по-моему, там его звали вампир, он же хотел все сделать иными, а силу он черпал из обыкновенных людей. И а там нету никого, он один, один там, и он весь сдулся стал обыкновенным, вот и ничего не смог сделать. Вот, поэтому все зависит от тут вот этого большинства, которое нужно перековывать, перековывать, перековывать, чтобы оно осознавалось. Вот из этого большинства будут выходить э, великие люди, будут выходить эти берегини и будут выходить эти ремесленники, мастеровые там, с золотыми руками, ну и остальное, тот самый, который будет по-прежнему калабродить, вот, э, из которого будут постепенно и, и с, с изнова выходить все новые и новые, э, драгоценные вот эти наши кристаллики души, вот, потому что это вот такой вот котел, ну, в хорошем смысле, потому что если его не будет вообще, вот, типа всех убрать и, ну, вот эту обыкновенную туда, ну, как грубо говорим, бедломассу, да, вот, то все тоже быстренько копыта или ласты склеить. Вот, без этого тоже нельзя. То, что ее нужно обучать, чтобы она была воздравой, а не толпой было, а народ, даже не населением, а вот этим вот народом, который, ну, как там, нарост народе, да, это считается слово народ. Это да, это нужно делать, иначе это превращается быстро в толпу, неконтролируемую и опасную для всех, и для себя, в том числе и для этой массы. Вот поэтому, ну, вот далеко начал от этого самого, о том, что практиковать здравые эти практики, энергии, работу с энергиями нужно, потому что они все будут и будут больше овечисляться, больше получаться, лучше получаться. Вот. я падеж да такое сам предостережение что кто будет типа там черная магия заниматься или на то чтобы насрать соседу ну, вот энергетически она что будет работать и будет работать в оба этих самых края так сказать по тому же концу тем же местом как потом придумали байку да? Миш, передай микрофон дополню еще она сейчас вот все эти энергии все вот эти вот поступки что вы делаете оно будет приумножаться. Вы мало того, что не будете терять того, что излучаете, но вы еще приумножать будете. Поэтому думайте внимательно, чего вы приумножаете. Если приумножаете добро, свет, правду и справедливость, это вам только на пользу. Ну а если гамно, то что удивляться -то? Что хреново? Ну вот. Поэтому продолжаем приумножать доброе, чистое, светлое, справедливое. Желательно, конечно, все летие, наш образ здравого мира. Такие пироги. Передай микрофончик. Да, соглашусь с вами, ребята. Вот Ян правильно подметил насчет котла, что мы все вот варимся в нем, но в хорошем смысле то, что это неизбежный процесс такой наш добрый, который был задуман изначально. Потому что, ну, у нас, да, времена они уже пришли, вот и идут результаты. У нас да, очень много сейчас позитивных изменений. Я вот стараюсь замечать только хорошее. Зачем концентрироваться на плохом, когда надо концентрироваться только на хорошем, ты будешь пребывать в этом состоянии и приумножать его, потому что ну, что ты посеешь, что ты и пожнешь, вот. И оно вот тебе же и все возвращается. Поэтому, конечно, творите лучше добрый мир вот, с хорошей погодой, чтобы приятно было находиться, пребывать в нашем замечательном мире. Вообще, делать новые открытия, свежие. Сейчас, я думаю, в этом году, особенно с весны, пойдут очень много открытий, потому что я замечаю, у нас в гаражах там очень много таких местных кулибиных сидит тоже, как Игорь Аркадьевич тоже. Я сейчас думаю, вот поделок будет очень много, что, конечно, не может не радовать. Вообще супер. И чувствую, и у нас сельское хозяйство сейчас будет на новый уровень выходить. Природа, вот чувствую, прям новый виток уже идет. Вот она сейчас перестраивается, перестраивается, и вот уже, и уже результаты. Вот, ну, я, например, вот сегодня 16 января, у нас плюсовая температура, да у нас никогда такого не было успех это безусловно это тоже и все и каждого отдельного нашего соратника я считаю это тоже заслуга потому что все наши труды не напрасно ну не может быть такого чтобы они были как-то ну, куда-то ушли не может такого быть просто не верю я верю только вот в наше добро в свет справедливость и, естественно, в успех, блин. Без успеха у нас. Ну, у нас успехов запрограммирован просто. Так, ладно, что-то я заговорился. Передаю микрофон. Я вот еще в дополнение, сейчас Ян быстренько А я сейчас это уже ухожу А кто, миш, будет на негативы воплощать, тому будет привозить. Камазы навоза под двор или под этот самый под дом. Потому что, ну, воплощаете говно. Вот говнишкой говнишко будет вам воплощаться. Все, я сменяю этот самый смена состава. Я отчаливаю сейчас. Спасибо. Потя... Всему свое время. Правильно, я абсолютно согласен с тобой. Ну что, если чего увидимся. Давай, успехов тебе. Давай, всех благ. Благодарю. Рад... Да, раб был видеть. Блин, хотел что сказать, вылетел. А ну сейчас, ладно, сейчас страшно, при, потом. Сейчас вспомню. прилетит, если надо будет, она сейчас покрутится, покрутится, прилетит. Что-то в дополнение эти этим, Дима, хотел сказать. Блин, вылетел. Ну ладно, потом -то... Так, Она сейчас сама прилетит, так что он не переживай. Я смотрю, уже за 3000 перевалила в этом канале на YouTube. Ника Смотрового. Так что поздравляю. Это уж успех вообще, <с> я считаю, классно. Вот вы как хотели, чтобы было больше 3000 тысяч. Вот она уже пошла, жара. <с> Даже вот я давно не заходил в Skype. Было сколько? 30 человек у... на вече 20 Вот уже 60 человек вообще супер. Радуюсь, какому <с> тебе прибавлению. А, во, вспомнил, что я хотел дополнить. Он это про все летие, что получается, все, что раньше такого вот никогда не было. Вот Дима говорил, что вот такая такое тепло в это время условное. Вот. А помните, как мы когда-то на старых вечерках шутили о январские грибы самые вкусные. Вот. Вот оно воплощается. Да, грибочки это уже, уже пошли, кстати. У нас уже поехали грибники собирать. Вроде ну, в январь, блин, такого я вообще такого никогда не видел, честно слово. А вот уже, значит, все воплощается так, как надо. Так что все и хорошо. Так, передаю микрофончик. Еще Друзья, немножко... ну я оставлю вас, нужно этот самый обычное, э, рутинное вот вот занятие, да, так что... Да, конечно, Олег Сергеевич, как у вас там время будет, подтягивайтесь, занимайтесь да. делами своими. Я все, все по плану, вот, чтобы народ э, более-менее ориентировался по этим самым. Завтра стримим, вот, ну а потом на ну, я, завтра, я завтра приду, обязательно так все давайте друзья всего доброго вот обычно бытовуха надо тут возюкаться пока пока давайте счастливо рад вас слышать видеть завтра увидимся услышимся все на связи все пока пока Да, легких трудов я согласен Труды должны быть легкие зачем тяжелые труды нафиг они нужны Самые да. лучшие труды, знаешь, это когда вот по мелочи, вроде чуть-чуть, чуть-чуть чего-то, но везде, повсюду. И вот так вот получается, вроде думаешь, ничего не сделал, а так посмотришь, опа, сколько всего интересного за весь день сделал. Это вот, когда по мелочи особенно, это здорово. Потихонечку так, как, да, это, да, как да, мозаика, важно. знаешь, собирается, вот примерно так, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот точно так же и на энергетике, и на этом на физике, точно одно и то же. И главное, чтобы у тебя вот по отклику твоему внутреннему было. Вот ты думаешь, вот так, надо вот это сейчас сделать, вот в первую очередь. Вот что хочешь вот больше всего сделать? Вот его в первую очередь сделал, и потихонечку там что-то ага, вот еще что-то добавил, вот, например, в огороде там как чуть-чуть покопаться, там, то еще там сопутствующее что-то сделал такое, что тебе еще и пользу принесло ну, в твой же день. Вот, да, согласен. Это такое дело. А еще лучше, знаешь, вот утром просыпаешься и вот вот с легких дел, вот что сначала надо сделать, а потом что-то может на тяжелое, может или кто помог еще тоже надо будет Подумать, короче, нужна ли там помощь. Я вот так вот сначала сортирую дела, которые сам могу сделать, или один, если не справлюсь, чтобы уже позвонить другу, чтобы он раз помог еще. Вот так вот. Ну, или там родичам тоже что-то. Ну, в первую очередь родичам, я считаю, надо помогать, конечно. Потому что они же тоже надеются на тебя, на поддержку. Еще дополню, самое лучшее, когда ты просыпаешься сам, и тебя никто не будет. А вот да, если кто без... разбудил специально, да. нарушил твою связь, вот возвращение из нави вот это, все, потом весь день хочешь, как этот. <сих> да, как, как зомбарь. Но. А я, я стараюсь, да, лучше доспать вообще. Или вообще, ну, будильники, конечно, выключаю сразу, все нафиг, они да, не, не нужны вообще. Но вот как хочешь, ну сколько надо выспаться, столько и спать. Да. Это самое правильное. Тем более, еще дополню, Дим, можно перед засыпанием, с, программу такую себе ставишь, все, я просыпаюсь в такое-то, такое-то время, все, сам. Не потому что надо, а потому что хочу. Все, ложишься там, какие-то у тебя приключения, исследуешь там, что-то создаешь, практикуешься в снах, там, возможности практикуешь там, или созидаешь что-то интересное, или вообще у тебя там какие-нибудь такие приключения такого интересного амурного плана. Да, да, это тоже есть. И потом в определенный момент, опа, тебя оттуда жжух, и ты уже просыпаешься полный сил. Полный это ну, поток трудой обороне, грубо говоря. Вот это вот. Да, все, да, все правильно, да, согласен. Даже за это говорили на крайнем потоке, когда вот это ротоподъем, вот это как это по телам и оболочкам бьет. Ох, ё-моё Ну, учитывая, что вообще человека выдергивают со своей родины обрезают связь со с твоей родиной потом начинают над твоей оболочки вот такие вот манипуляции проводить вы там какую-то новую личность но ну, она конечно не нужно наоборот надо витязи собирать тех которые вот действительно вот 30 лет на печи лежали которые вот набрали полную связь со своей со своей землей ну, полностью состоявшиеся личности получается да да передаю мне как вам. я дополню тебя еще дим который самих душа еще к этому лежит к защите к оберегу вот, это вот. да потому конечно. что да, вот. это призвание души имеется ввиду вот о, о чем же опять мы и говорили в нашем этом образ здравого мира на воплощении вот эти все вооруженные банформирования, именуемые как вот эти силовые структуры, армии, вообще в мировом масштабе я имею в виду, они все упразднены будут. А для защиты и обороны, вот, те кто хочет, у кого, ну, потому что заставлять никто никого не будет, потому что каждый по чести, по совести жить начнет. Вот. У каждого свое индивидуальное призвание. У, у Витиции призвание, ну, защищать вот, а у и них, как бы это сказать, их инстинктивно тянет к этому. Вот, чтобы вот что-то доброе такое, справедливое сделать, вот это вот душа тянется к этому. Вот. И нужно им помочь в этом плане. Всем Только каждый. Под вот всем должны люди. Да, пусть... да, да. Да, правильно. А когда вот так вот, знаешь, гонят, хрен пойми кого, хрен пойми куда, это да разные сословия, которые даже ну, вообще не должны тут находиться, так сказать, а их тут ну, держит насильно. Это ни к чему хорошему уже не приведет. Надо именно тех брать, кто вот рвется, вот согласен на сто процентов, так что, ну, я думаю, все само по себе устаканится. Но уже этот процесс идет потихонечку, к правило Ну ничего, главное видно, что результаты есть, что не может не радовать. Да, да, да, Дима, полностью согласен. Вот это оно полностью, все во здравость перейдет. Каждый в, по своей воле, грубо говоря, все, будет все делать. Так что тут волноваться не нужно. Вот эти, кто хотят деградировать и полностью уйти с нашего плана бытия, но ну, имеется в виду через наркоту, через алкоголь там и прочие вот эти вот э, нездравые абсолютно вещи, пусть делают. Не мешайте им. Дайте им все инструменты, чтобы они это сделали как можно скорее сами собой. Да, видишь, Полностью я все Я дополню, Миш, извини, я себя перебил. Вот и смотрю, вот в супермаркетах там продаются. Вот стоит алкоголь. Ты у тебя же есть выбор. Хочешь, бери, хочешь его, можешь не брать. Ну жалко, конечно, что его прям выставляют на показ. Прям рядом с гастрономическими продуктами. Вот по сути алкоголь, его там где-то с бытовой химией продавать в, один, в одном ряду. А его вот прям именно в, ну, в бакалею, там в гастрономию его используют. Ну, так, конечно, не, неправильно. Это не пищевой продукт вообще. Вообще алкоголь это как растворитель считается на самом деле. А людей, видишь, вот так подсадили на эту дрянь, конечно. Но люди сами потом видят результат, что оно, к чему каким результатам приводят. Жалко, что люди так сразу не, не хотят видеть. Да, да, передаю микрофон. Я тебе дополню еще. А, некоторым надо нахлебаться именно вот этого вот опыта. Да-да, вот я про это и говорю. Жалко, что через опыт. Чтобы, ну, не, я бы не хотел, чтобы на грабли наступали, там, чтобы шишки набивали. А вот видели наглядные примеры. Их же тысяча и так. Зачем еще наступать на грабли? Да, вот поэтому Олег и советовал. Ну, проживите вы виртуально этот опыт. Вот этих боевых действий, там вот этих вот... Э каких-то ну, страшных да, пыток или еще чего-то виртуально нет. это да виртуально это проживите чтобы да, на физике нет. этого не испытывать никогда вот и все Конечно. да Конечно. ну на все она нет, там нет. и остается в той Я плоскости наклепался это и так да да пусть она в той плоскости остается чтобы ну если хочешь там свои тактические там навыки испытать ну пожалуйста поиграй в компьютерные игры так что ну все, все в итоге во благо возвернется, я считаю. так Что чтобы сейчас даже не происходило у нас в нашей ну, физической арене, так сказать. Ага. Да, конечно. Я отойду ненадолго. Фиксация пока идет. Да, да, еще что, подходи. А у вас как дела у Серега? И, Игорь Аркадьевич, что-то -то тебя тоже не слышно сейчас. А, там перематывал. Проволоку надо было перематывать. Поэтому шумно, там я звук-то выключил, чтобы не шуметь. Вот. А, понятно. Ну, что, как успехи? Да нет, я же все, и опыты всякие эксперименты провожу, подсчетом какие эффекты будут. С большими я еще огромными трансформаторами не пробовал. Особо так. Вот такие, чересчур большими. Я понимаю, можно и сразу это найти. Как его? Какую-нибудь микроволновку mm. <смех> трансформатор <смех> тоже хорошо усиливает она. <смех> Я вчера на этой на полуавтомате на сварке варил на, на проволке Хорошая вещь вообще удобная. Напряжение выставил, подачу дает проволоке, и все, и сваривает нормально. С, ну, сварная ванна хорошо идет. Удобно ее контролировать. Не то, что как электродом. Ну, ты ж варил вообще, правильно? сварщиком-то я не работал, но это что-нибудь там прикоснуться один раз прикасался. Это так, баловство. И то в армии, и то там. Видел там сварочный аппарат. Там, где на службе. Ты, кстати, вон, если захочешь, потом можешь подкопить немного и взять себе, они сейчас дешевые аппараты, потренироваться очень в хозяйстве хорошо хорошая вещь. Что надо сварить там. Или в качестве эксперимента там тоже очень прикольно поработать. Да, тут у нас ведь... там да, изобретателей это полно. Просто им, дай волю они как вылезут, если из нор своих... я имею в виду, начнут делиться объединения, самое главное. Вот что, объединение будет так там сразу... Как говорится, не имей 100 рублей, а имей друзей. Как 100 друзей, сам же знаешь, это пословица, тоже слышал, да, песню. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Потому что 100 друзей -то, это да. огромный, да, потенциал огромный. Там, решат быстро они там и финансовые вопросы, и там сплоченность, да. когда у них будет. Да вот пример, как Игоря сергеевичу о, Игорь, Олегу Сергеевичу, как сегодня, помогли же недавно. Вот пример как раз, что люди не имеют 100 рублей, а имеют 100 друзей. Да, и то они еще и на энергоинформационном уровне пытаются как-то отвлечь там туда-сюда, там увезти куда-то в сторону, да? Вот и А это. ты а не отвлекайся. Да. Вот я их же написал комментарий, хотя бы говорю по, даже по 60 рублей скинуться, 30, пускай возьмет там комиссия, хотя бы 30 даже. Это уже 3000 подписчиков. Это вообще было бы супер по 100 рублей, али говорит, да, правильно, в 100 рублей хотя бы. И черт, 100 рублей это пачка чая, там какая-то, там, или, я не знаю, 5 упаковок спичек, да, стоит -то. на это же тратят ежедневно, считаю, и ежемесячно там на такие всевозможные. Да нет, я не настаиваю, могли бы спокойно ведь это во благо ресурсов, да, там, это, вообще супер <coughs> для здравости как говорится. Обедения, Не, ну, а, чё, когда есть возможность, я всегда, я только за, вот сра сразу же как беру и перевожу там, куда, ну вот, тогда вот закидывал, помнишь, и теперь тогда на счет тоже переходил, <с> так что нормально. А вот такие ресурсы, как мы, мы обсуждали в WhatsApp, всевозможные ресурсы, как у Боброва, там туда-сюда, там все время у них капает, один там 5 евро, другой 20. Вот это Миша говорит, это скорее всего виртуальное, все у них там показано, говорит, это нифига не это, нереально. Еще да, Неважно, раз. реально, нереально. Ну, люди, если есть у кого возможность, ты отсылают. Если нет, ну, если даже это виртуально, ну, и хрен с ним вообще, <laughs> без разницы как-то. Главное, чтобы сам человек реально, если есть у него возможность, чтобы взял и отослал, к примеру. Вот это вот самая лучшая помощь будет. Вот по счету климатических изменений ты говорил, да, вот сейчас вот на улице как проходился, 10 минус, хотя, да, но как-то с юга ветер-то дует и как-то 10 минус не чувствуется, хотя градусник показывает. Ну градусник это градусник, там может влажность другая или еще что, но ощущение другое было, я вот это проходился. Да, я да. Был... Вот да, я да. тоже я говорю, что это вот именно по ощущениям совсем другие, иные, так что, ну. Такие позитивные изменения идут, это прямо ощущается. Так что да, соглашусь. Вот чувствуется прям не то, что соглашусь. Да, мир-то многомерный, он не такой, это как нам, официозно вот этот пиндюрил у многих там официозными версиями. Но уже рассуждают тоже здравые вещи. Некоторые смотришь комментарии там, прочитываешь там уже это. Вот пишу я там в многомерном пространстве живем, выделенной области многомерного пространства комментарии пишу, на вселете должно быть там вот лайки тоже были, хотя канал-то такой миллионник и, и лайки были 118 что ли там или даже 126, Сейчас уже больше наверное 140, я сам удивился. Здорово. Да, 140 считай. почти что наверное набралось, палец вверх я имею в виду на этот комментарий. А? Вот, здорово, как раз надо продолжать в том же духе, и люди тоже будут откликаться, откликаться, и все больше будут заниматься этой темой люди, и вот так вот выйдем постепенно на еще больший уровень, Я вот так вот читаю. Да, да, вот пишешь, когда комментарий, давайте ли это вернем, там, ну, давайте, я тоже согласна, там пишут, там дивы, да что пишут. Вот на всевозможные такие Да, они же чувствуют, что если люди вот в таком направлении думают, надо поддерживать. Надо людям просто, как сказать, такой дать толчок, и они уже сами будут действовать в этом же направлении. Потому что они увидят, что это же будет только плюс приносить. Ну, для людей же только благо будет. Так что все в наших руках, так сказать. Да, вот я терминами Цоя, хотя ориентируюсь, там бывает, и, и слова высказывания там, следи за собой и будь осторожен, во что верите, то и воплощаете. говорю, вот в словах сказано, говорю, вот это все. Между землей и небом война, там потом, там и другие термины, все находится в нас. Вот, времени не существует, а вот это все, вот. ты, говоришь на там помешан, да не на я говорю, вот. Просто его, его на высказывание, как бы, пишу тоже, через его высказывание, как бы немножко, чтобы как-то приглянулись, а то, типа, свое-свое, а то хоть все это кумир там пускай, ну, какой-то толчок, он огромный толчок хотел продвинуть тоже, результаты хотел. Вот, под вот, конец-то пел уже, видел уже песних-то. Я заколебался как-то растапливать этот лед. Да-да, пророческие уже такие. Ну, тоже во, во, во благо послужило. Именно в песнях, там уже много сейчас сказано. Сидишь с собой и будь осторожным, уже там он говорит про образы, которые вот, воплощают. Вообще любые образы, они же сами по себе не хорошие, не плохие. это все зависит от того, в каком направлении ты их используешь, эти образы. Вот. Поэтому, так как сказать, вот скальпель как говорится в руках убийцы и скальпель в руках врача хирурга. Вот. Два, два разных рук а результат разный получается на выходе. Поэтому каждому человеку надо стремиться вот именно во благо, чтобы для каждого человека все было каждое действие чтобы во благо для каждого человека было ну и она же и для тебя же это будет приятные бонусы приходить ну кольцо посеешь то и пошнешь. вот надо на позитивных образах концентрироваться вот я так считаю да вот я и пишу тоже бывает хороший комментарий про все эти там где мы всегда тепло всегда плюс 25 днем 18 ночью вот это вот говорю так вот тебя со говорю если все так сонастроитесь, вот тогда пойдет это. Кто против, кто за. Ну там есть, конечно, и против, но и за тоже есть. Это радует, когда вот эти пляжи всевозможные показаны, где. Да, да, тепло и светло. Да, всякие вот эти Анталия, Турция, там, Мальдивы. Ну, там писал я в комментах телетия, круголетие, здесь сейчас, там, и там, там, где мы всегда тепло. Что зимы не должно быть, там вот это вот все описывал. Ресурсник смотровой тоже писал, чтобы заходили, как бы советую всем здравым. Там, смотрю, один лайк или два там увидишь. Бывает. Вот Виктор Иву тоже писал там, где там, один тоже смотрю, лайк поставил. Я говорю, Заходите, посоветовал тоже, чтобы заходили. И есть такие, которые уже это... Вот, вот здорово, да. Это, каких результатов, каким трудом и девятнадцатым летом-то. Вообще там много тебя, все там, чем только... Какие только не пишут всякие гадости. Сейчас вот удивляешься, ну, уже прорвали, как говорится. Да, конечно, даже вообще не обращаем внимания на гадости, что пишут. Ну, зачем тебе их подпитывать? Ты же говорю: ну, концентрируйся только на хорошем, а плохому не придавай а, значения. Да. Потому что ты, так сказать, растет, то, что ты питаешь своим вниманием. Вот. Вот так вот я бы хотел сказать. Вот поэтому сконцентрироваться только на хорошем надо. Да, как в том фильме-то вот это, Калина Красная, ну и что, ну и что? Ну и что? Да кого он да, да, говорит, да. Пр Правильно, «Да. вот, ну и что. Они там, она там все каркала, каркала, да, он говорит, ну и что? А, тебе вечно, говорит, вот то, что каркала, она потом, да, это фильм. Ну, и там уже образ показан, как вот это все. Вот это через Каркани я вот сейчас тоже объяснил соседке, говорю, блин, вы накаркали, говорю, просто раз когда вот как холод рубили, ну, говорю, накаркали, говорю, от ваших энергий, говорю, все, что думаете, говорю, так просто, что ли, я говорю, пальмы росли раньше в Москве, я говорю, это просто фотография, скрытные от нас, Умалчиваются все. Вот. Там немножко высказал тоже, пускай а знает. Все, знаешь, Игорек, оно все постепенно будет вылазить. Как бы там не пытались все это скрыть, утаить. Шила в мешке не утаишь, так сказать. Она само по себе все будет выходить, выскакивать. Оно уже, видишь, все проявляется. Ну, времена уже вот такие идут. Уже Олег в стримах там случайно так высказывания такие выскакивают. Да, говорит, война, эпидемия, снежный буран, говорит. Как вы От ваших этих есть. Ну, право воплощение имеется в виду, то, что через про внимание, там, туда-сюда. Вот там, потому что я много слушал. Куда внимание, туда энергия. Да, направили, туда и это. Как вы кто назовете, так она и поплывет. Не зря так вот Сергеевич тоже об этом говорит. Да, абсолютно верно. Как на, на что настраиваешься, туда идешь, как корабль назовешь такой, вот и пойдет это точно. Слушай, как, а? да, говори, говори, мы горек. Да не, вот мультфильмы советские просматриваешь, там некоторые моменты такие интересные тоже на это попадаются. Баба Ешка там бегает, да, там всех ссорит с кем говорит, поссорить. Вот уже показано там так вот это разделение, стравление, властвование. К одному подходит, ты главный кузнецу там другому металл это землепашцу ты должен быть главным вот, вот и каждого так все мы говорит, все общие, у нас все общее мы никто из нас не главный мы как бы одно целое они так говорят а, она то пытается одного главным другого главным там сонастроить ну я имею в виду вот это стравливание вот это само показано разделить как бы вот это каждого Каждый начальник там, да, вот как вот говорят же некоторые да, обычно даже в заводских условиях там, каждый себя начальник строит там, типа, да, вот, вот это вот само эго-то, вот это вот, это разделение. Уже они в мультфильмах все показали, это еще в советских. Много образов-то раскидано в разных фильмах, да. Я тоже порой на трудах там иногда высказываю, говорю там. Вот, я говорю, вам это уже показано, говорю, все, вот, про климат там, когда обсуждали, там это. Я говорю, вот шоу Трумана, посмотри, говорю, там показано, включить там ветер, включить солнце с, <с, с Джимом Керри там. Да, да, Правильно. И это вот, знаешь, как он Миша говорил, что вот как у человека, к чему душа лежит, вот он и должен этим заниматься. Вот, чтобы не распространял там того, чего и ему не надо, ну чего не хочет ни душа, ни... и людям, чтобы это не нужно. Вот заниматься надо тем, то, что приносит благо и для него, и для общества, короче. И, естественно, транслирование хороших образов. Это безусловно. ну вообще, я считаю, для этого и рождены. Да-да, заниматься вот этого должно быть увлечение, как, как увлечение любимой девушкой. как бы вот это, так да. же вот. это Улучшение мира нашего, в котором мы находимся, постоянное совершенствование. Так, ребят, я сейчас на минут 10 отлучусь, если что, я тут на связи. На, на, на созвоне, короче. А, ну, Миша, если что, урежет там, где паузы, уберет. И... Да, да, Миша, там посмотришь потом, как тебе удобно будет. Так что, ну, я на связи, короче, сейчас только подойду, через минут 10-15 заранее пройду you <Damon> Ага. Все, Mal добра, везде, что вова, сейчас заметил. Да, добра, на труды. Труды везде, труды всегда. Миш, я сейчас это на минут 10-15 отлучусь. Попозже сейчас подойду, если чё Вот я тут на, на связи. Так что... <смех> вот, привет, ты еще Миш. Странный какой-то климат. Как допустим, минус 10, а ощущение какое-то. Совсем теплое. Прошлый раз 10 было. болен вообще колотило там всего. А тут иду, и как-то нормально все. Вроде бы... Юга, когда дует, как-то походу, ветра теплые. Но они... Пугаль, пугалки свои запускать стали, якобы там сафрики идут, туда сюда там уже начинают там отмазки клеить. Вам еще предстоит там такие же морозы испытать, но пока гадать еще говорит, рано, говорить еще рано, уже еще пока неизвестно, начинается у них уже это, отмазки клеить свои. Пошли, говорю, в баню нафиг лесом, пускай идут со своими этими. Все принесли, то и обратно нафиг забирайте как говорится. Ну, классно, что столько здравых человеков справляются на ресурсах даже в том же ТикТоке. Я сколько вот сколько комментариев писал. За две недели пускай даже 140 лайков. Лайков это для меня просто супер-пупер. А то обычно там 5 там, или 4 там, или вот, когда 19 лет условно. А тут за две недели столько лайков. Уже классно. Понимать стали, уже осознавать. Хочешь, не хочешь, придется включаться. Вынудит. Это все обстоятельства вот эти вынуждают. Мир перестраивается. Вот витаслава это классно озвучила там в своих роликах, там, на энергоинформационный уровень понимания. Это вот Олег вот Сергеевич озвучил же понятие таблеток, э, этих, переход на травы, на траву лечение, там, всевозможные уходите к этого от этих это ну ваших она не навязывает она как-то вот так очень классно сказала, сказал да, добровольно от ваших этих зависит да как вот выбор ваш доб, это, добро должно быть вольным без всякого непринуждения а убеждения как говорится как пожарку фреска, убеждение как говорится вот не зря же говорили там они вот эти пословицы писали всевозможные Хочешь, говорит, накормить э, на, это, голодного, накорми рыбой там. Хочешь, а, ну, а хочешь, чтобы он счастливый был, научи ловить эту рыбу, покажи ему. Или дай удочку, там что-то такое. По-разному трактовали его пословицу различные, возможно, небольшой там перекус, там ну то недолго. Но он сказал мне не стоит это переживать все будет нормально это паузу длинные да что если четко это убрать недолго там где, где не говорим где, а где говорим оставим да, ну мир постоянно как-то вот так все каждый день что-то как-то по другому ощущение как бы вот это вот перестройки это я или не я думаю порой даже а потом вот олег сказал надо всегда в этого положения надержать направление здравомыслия не уходить там куда-то в дебри всякие <смех> на уловке не попадаться на всевозможные вот держать себя в этом <смех> в равновесии здравомыслие как, как говорил Алексей Васильевич <смех> направление вот порой не, не, не, не труд не легко бывает иногда у всех разные жизненные ситуации все разные под разными этими условиями социально бытовыми находятся вот как-то я бывает там немножко там где-то что-то на, на трудах там где-то накричал, а потом как-то старался все это урегулировать как-то быстро все это. И сонастраивался, и получалось нормально. Дальше шло потом своим чередом. Я сам себя порой даже говорю, что я, хватит, ты уже реагируешь ты на это все. Этого не стоит за какой-то мелочи. Со стороны себя смотришь, как бы наблюдаешь, как сторонний наблюдатель на свои ощущения, там, чуть я за какую-то мелочь начинаю вот, нервничать, -сюда. это не стоит этого вот, просто-напросто. Вот, бывает, музон включу, там нормально, сразу все урегулировалось. Тапцо я включу, там бывает, там еще кипелого там, вот эта мелодия. И сразу как вдохновился, что ли, там, это. Помещение бывает очень паршивые, а потом как в помещение на улицу, чтобы в другой склад сходить, там на трудах-то, где я тружусь, сразу это легче сразу на свежий воздух, сюда. И климат вот в последнее время также все дернул, судите. Атмосферное давление вот пока еще на одном положении находится, 780. Хотя я южнее живу, чем столица республики. это это Ишкарала чуть, чуть южнее, там километров на 60 она в центре находится республики как бы у нас это на окраине что ближе к Татарстану ну граница Татарстана там 40 километров ну рядом вот, вот проживаю ну, если спрашивают в Татарстане, оттуда я приехал там когда в Ростове были вот нас как откуда там такие взялись случайно не оттуда там с этих говорить не хочется даже на тему Татарстан, ну, как там Татарстан поживает, нормально поживает. Вот, на трудах с дядькой тоже немножко, там тему, вот это все, металлургии, да что вот обсуждали. Я говорю, кузницы, вот это вот. В комментарии я вот по каналу Виктора Ива. Там одна дива, я работаю говорит, в металлургическом заводе, так что это все говорит, нереально. Такие кузницы всевозможные, они только могут быть в наших вот этих более. Ну, как там, экономических условиях то вот таких только когда вот технологии этого вот сюда а там чтобы какая-то пещера он какую-то руду там будет долбить и из него там выковыривать это вообще как невозможно только без технологий невозможно это все вот нам это все наклепали историю фальшивую металл это я вот даже на трудах тоже рассказывал металл это такая штука говорю это, блин чуть не так уже она херня будет у тебя получиться она будет просто у тебя лопаться так вот, Анатолий Шляхов все озвучивал. Наплавили Чугуну в домашних условиях, таких, как бытовых, что ли, как там, где у них там, во дворе или где. и оказалось, что туфта, вообще сыпучие, потом ударишь, засыпается никакой этой нет. Прочности там, хрупкая становится. Вот это так, не все так просто, как там. Они впарили нам все это. Ну, Юрий Тимовский это прекрасно объяснял, там, про медь, там, в уголовлении. Такую форму выльем, получится такой форму, нифига так не получается, как у них, там вот это, якобы, древние там споры были вечные, это всего, этого всего. А им что от нас надо? Только, чтобы спорили бесконечно, э, взаимопонимание, чтобы не было. Чтобы вечно лаялись там друг с дружкой. Ничего больше вот... Э, в мультфильмах то уже все показано прекрасно, в таких, советских, особенно. <къем> я тоже рад, что народ просыпается, это уже суперское вообще, вообще. Офигительно. Я ж, сколько комментариев, то я весь ТикТок, наверное, исписал. Комментариями там про вселетия, круголетие. Ну, там, на них смотровой тоже писал. Заходите. Вот кто-то там увидит там случайно и вдруг понравится. Вот рекомендуемый канал, там, там все Особенно у нас на трудах, где я тружусь, там у нас сельское предприятие есть, там это тоже коммунисты туда-сюда как бы поддерживают, держатся там огромные территории. Вот там директор сам-то из Татарстана родом. Вот и запах навоза, жижи там, по, -по, по полям тоже раскидывается этот запах. Ветер начинает дуть оттуда километров за пять, хотя находится от меня северный, и сразу северный ветер, и сразу на меня запах, а если южный, то запаха нет. Вот, я хотел сказать про них. У них там местная газета, туда-сюда, там местного там района, там у нас, допустим, моего района, и там у них своя газета, выпускается «Голос правды», там вся сила в правде. Я вот еще тогда пояснял, говорил, если вся сила в правде, то тогда правду ты что не говоришь? Там. Вот там, про бишток технологии, как в говорил, про бензин из мусора, там, если вот сколько вот навоза сколько выливаешь, там, и перерабатывать его, можно там в бензинке России Солярку, то пригласить, том, изобретателей там говорил, меня там смеялись, я, там ребятам надо мной помню, еще тогда еще прикалывались. А ты говоришь, Казанкову, скажи, там, директору, скажи, говорит, это лично директору, пускай это как говорится. Обратиться ну, при этих томских изобретателей, которые, эта установка, которая дает там, воду очищает она, в то же время бензин, керосин, солярка, там из мусора, вот это вот технологии, которые там по нулевой стоимости обойдутся. А мусора у нас полно, она очень любит мусор, эта установка автономно работает, там один раз аккумулятор там только завести нужен, как 12-вольтовый что ли. А там дальше она автономно питается уже. А, считай, БТГ в Советском Союзе. И про него, что интересно, ролик один был. Это с 7 года ролик, говорит, в 7 году парень тв показали. И что интересно, почему, говорит, и куда он пропал. Сейчас уже там семнадцатый год, там или какой, тогда еще был, помню, смотрел одного блогера, что. Сколько лет прошло? Говорит, 10 лет прошло. Сейчас у нас, говорит, 17 год, говорит, я помню, вот, лет пять условных назад. Он говорил, и где, говорит, это все. Почему мол молчите? Вот. Почему не говорите об этом? Вот. <клёх> Главное объединение, там уже дальше-дальше объединение клуба по интересам, как вот я даже на трудах там, юристу там, там говорил. Тоже говорю, это. Объединение, вот женщины, вязание там, э, что там у них еще есть? Световодство, там. Там, всевозможное садоводство. Это по интересам там всевозможным интересов же всяких много хобби и так и так и вот это объединение на разных кто по радиодеталям кто по там по слесарному делу по плотницкому там всевозможному объединяться то это же не значит там именно там какой-то профсоюз создавать а на разных там, да грибы, да грибы, Игорь игрушки по интересам да собирать грибы там находить Лечение там, травами, там, всевозможными, там, любители тоже опять собрались раз там. И так нарождается, да, из, это, из простых вот, любителей там, кто этим занимается, увлекается. Лечение там, разными настойками, отварами, на мухоморах, там, еще на других растениях, всевозможных, делиться там, вот собирают. Много же, много вариантов можно тут. Много это. Миллион вариантов. А им, они вот все считают, что такой вот именно профсоюз какой-то, там все туда скопились. И так потихоньку-потихоньку дальше-дальше пойдет, да, главное начать, а там дальше по нарастающей, как так. говорится. Вот я и пишу комментариях-то по этому, часто в ТикТоке, я говорю это, им... почему холод нужен, чтобы все время холод, а вот потому что, как, если тепло, то народ будет самодостаточный а им этого не надо им надо чтобы все время замерзали там за газ, да там покупали газ там уголь бесконечно это все чтобы их не паразитирование работало а иначе паразитирование не работает вот так и так и написал писал тоже лайки тоже были пускай задумываются такие комментарии когда оставляешь как говорится начинать будут задумываться больше ну, угрозы всевозможные, конечно, были. Я там это, на окей не нажимал, я просто убирал и все. Э, угрозы были. Якобы там ваш комментарий заблокирован, там туда-сюда. Нет, я, а, а, комментарий не заблокирован. Потом лайки-то вижу, сердце поставил там туда-сюда. Ну, этот, который там, даже иностранец на английском языке что-то написал. Ну, перевод-то все равно же они могут включить, переводчик-то можно перевести в живом компьютере есть переводчик там слов там вот это, с английского на русский они понимают все равно что написал или с русского на английский там вот понимают пишут beautiful ага значит понравилось beautiful это знает слово beautiful прекрасно значит <laughs> красиво там ну, про вот этот коммент какой-нибудь здравый там они прочитают пускай испаноязычнее даже пускай на испанском болтают видно испанские буквы там сейчас, Ресурсы там вот эти вот, которые там всякие пляжи показывают, море там, это острова вот эти всевозможные. Я вот дядьке как объяснил про пронятие времени, я ему сказал вот, очень тонко, я не говорил. Я говорю, сначала сказал, времени не существует, он там что-то немножко так на меня серьезно посмотрел таким взглядом, вот собрательник. А потом я ему сказал, знаешь что, говорю, миллион лет, это говорю, не миллион лет, это миллион вариантов событий. Потом сразу так задумался... Ага, так сразу что-то мне <сих> кивнул. Вот варианты событий, говорю, одномоментно, как бы, немножко задумается. Ну, фантастики, говорю, там все показано, же говорю. Кин смотрел, же говорю. Там же уже показано, там же главное не вот это вот. А там все, весь, все образы показаны, то, что происходит в нашем настоящем, там как бы действительности. Э -э, народ же пишет там комментарии под этим фильмом Кинзадза. Блин, все, что тут показано, такие есть, блин, да. Вот это образ пустыни, говорю, видишь, показан, говорю, вот, чтобы в пустыне, как в пустыне были, пустые, без штанов, как говорится, оставались. Чтоб самодостатки не были. Вот как бы. Там же, говорю, главный образ. Да-да-да, дядька у меня сейчас потихоньку-потихоньку это. Я вам про репликатор-то тоже ролик кинул на WhatsApp. Пускай, говорю, посмотрит. Про то, что вот эти выложили создательное общество-то. В Созидательном обществе там у них вот эти ролики начинают опять пугалки гонять. Катаклизмы туда-сюда надвигаются, вот эти американские-то, э, эти всякие блогеры, тогда что, в Созидательном обществе тоже. И что интересно, комментариев там маловато. У них же там миллионник. А что комментариев-то всего 10 штук? Вот подумалось, наверное, удаляют, скорее всего, здравые комментарии, наверное. Поэтому на прошлый раз как-то ответили вроде. Наверное, большинство-то удаляет, оставляет, там кого-то мало остается. Потому что столько э, там должно, это все равно хотя бы 100 пускай должно быть. А тут смотришь 20 там комментариев 10, там. Или вообще нету ни одного комментария. Блин, наверное, удаляют они, блин, сами же. Ну, то, что пишут против них, там, наверное... Я писал, хватит паразитировать, хватит обманывать, говорю. Заколебали уже своими ложью высокой обработки, там вот это угалками своими, говорю, воплощаете, блин, вечно потом. Все, говорю, накачиваете вниманием, говорю. Вот. Про эти катаклизмы всевозможные. Он вот жалко, сейчас Антохи нет. Антоха был сейчас с нами тут тоже. Но у него иногда так обстоятельства складываются, что никак вот да, в городе, он тогда еще это. WhatsApp, Skype зайдет а, зайдет, а если то в этом, за городом, то там уже по-другому там не получается. Вот. Говорил, что трудно, там говорит, надо перестраивать все, переформатировать или что там, с компьютером что-то переделывать, вот эти программки, или что-то такое было, сказал было в прошлый раз. Ну, пока Мишка кушает, чем-то заполнять надо эфир, да, тоже вещать, а не просто пустоту. Не то, что пустоту, без всяких пауз, да. Ну, паузы, конечно, можно убрать, это понятное дело. Вот Анатолий Шляхов так интересно озвучивал. Он говорил, я не люблю, говорит, WhatsApp, а Skype всевозможные, общаться сразу напрямую. Ему нравится, когда подумать, время есть, ну, так как бы, размышлять, а потом говорить. А так сразу напрямую ответа давать это тоже без этого, без этого как без паузы сразу резко я так не умею говорит, не привык его же тоже приглашали звали там заходить там я так не умею говорит, ну, вот, только вот вещать чисто вот только жалко что застрял в этом хр... про индейцев индейцев все вот как -то, тоже тоже блин чуть дальше бы конечно мне еще на трудах я его включал часто. Даже ребята говорили, Чего в том, что вы там все про индейцев твоих этих, ну, которых мы говорим по-другому за зашифрованном виде, да? Вот, они еще были возмущены, даже помню. В те времена еще 19-е, 18, ну, 19, условно, 18-е даже, условное лето, или 17-е даже. С 15-го условного лета включал там через колонки, там, и мешки кидал, и шляхов звучало мне. Это потом Анатолий Шляхов рекомендовал Олега Пелюгина. Канал у него Олег Пелюгин тогда был. Потом же у него канал угрохали, вот, Ник смотровой создал, как бы. Он рекомендовал, посмотрите, здравый человек, здравые ролики. Олег же помогал тоже, кидать. И он ресурс. И он и тоже у Шляхова заблокировали, как бы. Помогал ролики забрасывать, как бы, распространять. Вот. Так и познакомились через Шляхова. Коллегу зашел, послушал его ролики, понравилось, как-то срезонировало, срезонировало, можно так сказать. вот Такое, я говорю, еще не слышал ни разу, что такие эти вещи обсуждались. А то Сидров, вот да что все раньше, Георгий Сидров. Сидров, то он поначалу там нормальный, более менее тоже были, но потом уже ушел куда-то, дебри куда-то опять, за системный стал больше системного вещания у него пошло, как сейчас Тюняев немножко, расскажи, это более-менее стал уже больше здравых этих пошли у него ролики появляться, а приходится, потому что уже это начинает давить, да, не то что давить, уже не тот, не тот этот фарм, как его, не те вибрации или как его там, В реальность уже по-другому начинает это более здравомыслящая реальность появляться стала. Вот. А про времени не существует. Я уж тут весь ТикТок написал, наверное, исписал, что это все в образном многомерном пространстве проживаем, находимся в выделенной области, вот этот наш мир, в котором мы находимся. Эти же ролики, если возможно, же они тоже, как бы, из ниоткуда появляется какой-то человек, и как быстрая полоса такая, камера фиксировать не могут. Спасает там человека, который машину должен шибануть туда-сюда. Вот. Подделка же, говорят, фейки туда-сюда, эту тему мы обсуждали как-то было тоже где-то на вечерке или без записи даже. Вот тот парень может это, может, как говорится, в другом пространстве временном этом находится, в своем времени как бы, не то что времени вот это навязанное, а в своей, своей частоте. И той частоте это не видим для обычных таких людинов, простолюдинов, или как там, как говорят, там они там обыденным языком. Не видим он, как бы, наверное, на той частоте. Та то скор, то, то, то, то, то, то скорость, которую он там, для него по-другому движется, он себе скорость установил там в течение, там, вот этого, наверное, условного времени или как там навязанного вот поэтому наверное перехватил кого ну спас там кого-то когда как, из под машины там вот эти такие ролики же гуляли но ну, одном в это время там. Ну, гуляют там Тиртха, Андрей Тиртха вещал же тоже он еще показывал про телепортацию были эксперименты говорит, в Советском Союзе там кто-то говорил вот эти заброшенные говорит, бункера вот тут танки были и, и оттуда как-то они телепортируют. Представьте себе, говорит, вы в танке сидите и резко оказываетесь день в тайге. Про телепортацию он рассказывал. там тоже. Короткий ролик один был. У Андрея Тиртки одно время, помню Это в, в 17-го условного года. Это. Вот про эксперименты говорит. Это, это, Какие-то эксперименты, якобы, они же давно существуют, эти перемещения, скорее всего. Откуда? Потому что возьмется резко такое количество. Олег Сергеевич уже недавно в скайпе озвучил резко там в разных странах только техники там всевозможные персонала без телепортации не обойтись так, так быстро за короткий срок там огромное количество всего переме переме перемещенные ну, переместили как говорится с одного места на, на другой континент как бы, как бы так вот да. для обычного народа то конечно они будут это, это типа эксперимент еще делают только делали это имеет право быть, но когда-то это было, сейчас заброшено. Ну, пытаются же все, пытались там как бы увести в сторону ну, как бы от, от таких тем. Больно не афишировали, не, афишировали, не афишировали вот это все. Ну, там подача информации же сами видели на Рен ТВ особенно. Там же вроде одну тему говорит, говорит, и сразу резко другую тему. Одного резко перескакивает, еще этот не договорил даже, и резко другая тема появляется. Это же все прекрасно видели. Вот, сразу миллион лет до нашей эры, резко тут это была тема, тут сразу другой. про ежа говорил, блин, и тут сразу про динозавра там заговорил, еще про кого. ну вот так способ такой же у них, информационная подача, тайно, пишенный такой, да? Я думаю о желтом шаре, да, там. Как мультфильм, ты помнишь, ты не бросай меня в терновый куст? все, что хочешь, что ты заладил в терновый куст, терновый куст? У нас так боишься, говорит, туда тебя и брошу, говорит. Благодарю, Игорь, что поддерживал это вещание. Да-да-да, я рассказал, что было, по крайней мере, мы же как бы, как бы все, делимся тоже информацией, то, что вот происходит у нас в мире там. Твои ощущения рассказывал, ну, то, что вот ощущаешь, как бы, и, и, ну, бывает, не скажу, что так супер-пупер, все гладко, тоже приходится как-то стараться от этого уйти, там, урегулировать. Главное намерение запустил, все равно она у вас, это, получится. Тяжело было, бывает, но я потом все равно это, туда, там себя уже потом ругаешь иногда даже. Это уж хватит, наверное, все, не стоит этого из-за крутых хер, там. Что с тобой там типа самого себя, сам самим собой, как бы знаешь вот такое. Да, Ставить. Игорь, прекрасно, тебя понимаю, тоже такое. В основном, знаешь, тоже бывают срывы там на собак срываюсь тоже бывает. А потом понимаю, блин, а толку от того, что я на, на них кричу? Чего они от этого изменятся что ли? Нет, от этого только я энергию свою потеряю, да, этот, да какой-то негатив смогу воплотить, вот и все поэтому тут как в той песне будь осторожен Да, да сам меняешься замешай, да, и другие тоже начинают смотрю под твоей же эти видеть, что это бессмысленно потому что напарник допустим все так-то громко все время как бы немножко громкоголосый такой, а потом смотришь уже как-то смотришь более-менее мягкий стал вот как ты к нему подход это как корабль назовете говорит, как по яхту так она и поплывет вот это от, от нас, ли, у каждого зависит, все находится в нас, как вот Виктор Цой пел, про, вот так и есть, ну. в нас находится, да, он. главное направление держать, с этого курса, не сходить там, они пытаются, да, я знаю, чтобы ты с курса сошел там на мель, чтобы ты на коралловый рифы наперся там, какие-нибудь там, вот. ну и не программировать себя на плохое там, ну и что, ну и что, это не то, что какие-то какие страхи, это что там, а потом, ну и что, да, ну, лесом пускай идет. <клёх> это, у них эта привычка это существует. Они на, на, на трудах тоже так же сейчас пугать стали. И, дай бог, там на минуту опоздаешь, это уже все. И один раз э, там обязательно надо без 10 быть. Не обязательно, не ровно там, допустим, 8, а без 10 сделали уже даже. Ты пришел на минуту позже, там пиши объяснительную, зачем то там, два, сюда, там, другой там на две минуты позже, описать, там, сегодня, сегодня вот так помню. Вот сейчас недавно сделали, это хрень, блин, паршивую. И так дальше будете, там один уже начал угрожать, говорит, их не начальник. Один раз, два, три раза там, потом, говорит, или на пятый раз вообще вас потом, говорит, просто уволим там, туда-сюда, или вот потом идите, говорит, это куда-то там, как вот, вот это вот, которое там идет, в эту... Куда набирают-то? Ну, о ней это больно говорить-то не хочется. Вот, как бы, угрозы там начинаются у них тоже. Как бы, пытаются, видишь, на низкие вибрации опустить. Рабочий класс тоже. вот это. Я сегодня наказал, я рассказал, говорю, это для лохов, говорю, попался на лучку, все, вот ванну знакомому говорил, это вся херня, говорю, не клюй на это все, говорю, нафиг. Он молчит, сразу даже слова не сказал. Против. Уловка, говорю, это все, которые они там используют. Вот пытаются, но они как вот на низкие. Уже народ начинает возмущаться, потому что тоже как-то а, гавах хочется хапнуть. Вот, поэтому. Ну, мне понравилось то, что при десяти минус это как-то перестраивается по ходу. Вот все, градусник тоже ничего не значит. Вот показывает, показывает, а об ощущениям уже по-другому ощущение. так вот Софья рассказывала же тоже, да, там то градусник-то показывает, говорит, 17, там 19, ну да, еще 19 условным, летом. На, плюс, на плюсовой. А тут, может быть, отметка одна, а ощущение совсем другое. Это еще ничего не значит. Мир-то по-другому устроен. Пространство перестраивается, как вот Олег Сергеевич, -то, там градусник-то какой-то, измеритель воды-то всплывал, -то... Помните, помните, наверное, вот ролики-то были, плотность воды там или что-то такое поменялось, что раз у него сплыла, она там на дне лежала у него все время, а тут она оказалась это, на поверхности воды, как говорится. Вот от вибрационных этих тоже зависит по ходу, составляющих там всевозможных. Кулагина же она делала всевозможные опыты, она могла металл, я читал в книге в одной про Канды, ну, Канды писатель украинский, вот там профессор там экстрасенс туда-сюда занимался всевозможными трансовыми такими состояниями гипноза, туда-сюда всевозможными медитативными состояниями, много всяких вот, он описывает там не толстая книга, вот это вот это. Вот про металл она, там он писал, там про нее. То, что она металл могла говорит, сделать мягким и хрупким. Вот это вот на уровне этого сознания. Да, Миш? Вот. Утверждение того, что это действительно возможно. Подсказки были в Аримашке, там про этих, про боевых роботов. Там тоже э, свою магическую силу, там персонаж напал на ну на какой-то материал наполнял и он становился как глина ли вот кусок металла он как глина становился он из него лепил любую форму а потом руки убирал и все и она такая твердая ее вообще не сломаешь ничего с ней не сделаешь вот примерно вот такие ну возможности вот этого тоже по... как подсказки нам везде да заблокированные это еще видишь только а, это... а когда народ объединится там на вибрационные все по-другому пойдет. А вот как Олег вещи рассказывал там то, что там этого не было, там да, не срабатывало, да, вот эти вот, которые падали, то вот эти все, мины, там. Вот этот, это. вот так, такое происходит, как бы. Да. Тут еще дополню, Игорь, когда вот все проснутся, очень многие перестанут деградировать, очень многие, не все, конечно, нет. Но очень многие. Вот, это даже все равно на пользу. Чем больше спасем, тем лучше. Мир насыщеннее и интереснее будет. Потому что коллективное творчество, оно всегда, ну как сказать, красивее что ли. Когда все вместе, каждый что-то свое добавляет в этот мир. Тогда он действительно прекрасной сказкой становится. Передаю микрофон. Да, у каждого же свой опыт индивидуальный, и там определенное у него там понимание сложилось. Это же вообще офигительно там, говорю, обвинение. Я еще скажу, почему именно я вот такой вывод сделал. А те, кто играет вот в многопользовательские игрушки, вот где клановые эти здания есть, или там гильдии, вот это вот создаются, а обычно в этих в ролевых игрушках там такие функции есть, что вот каждый член вот этой гильдии может что-то от себя в это здание добавить. Я вот так иногда хожу по этим, смотрю, что другие игроки создают вместе, именно вместе создают такие удивительные места красивые получаются, вроде как обычный замок внутри а заходишь то там такие хоромины о научно-фантастические просто напросто из того что есть из таких материалов как это просто декоративно выкладывается так красиво потому что кто-то решил душу в это вложить и создать так кто в игре а ты а вы теперь представьте что вот это все в реальности начнется проявляться, когда все начнут активно свою душу вкладывать в творчество в приумножении вот ну, приумножение благ, приумножение вот, здравости, технологий новых, искусства того же самого. Это действительно совершенно другой мир. По сравнению с тем, что мы помним. Но мы уже в него вошли. Поэтому такие пироги. Готовьтесь, держитесь и пробуждайтесь. По ящику опять пугалки. Опять пугалки, опять наморниками пугают, опять этими маразами пугают. А мы им, о, кукиш. Вселетие и здравое безденежное общество, полного изобилия для всех и каждого. Образ здравого мира на воплощение. Вот так. Маразмы, которые деды маразмы, там, что какие-то там полностью не бытие, пускай отправляются со своими там разными я тут одному написал было со мной спорил я потом все равно написал со мной согласился потом я говорю как так говорю, отдыхает какая-то природа отдыхает говорю. там если говорю там цвести хочет а тут на тебе и навалил там да видно же яблони дальше пытаются это цвести хочет дальше плодоношение как там антоха говорил и цветение да вот это вот Тут резко вмешивается. По постоянство, да, в постоянстве. Старое листву постоянно сбрасывает, чтобы поддерживать влагу просто-напросто. Ну вот как на тех роликах, что Олег показывал, вот в этих так называемых жарких странах. Постоянно идет вот этот цикл обновления. Вот это на растении. И все нормально. А не вот это как тут. Вот в морок этот ледяной вбрасывают всю эту. Ну, благо это уже завершилось. Даже вопреки тем пугалкам, что нам кидают, все равно все летие продавливаем. Да, все эти продавливаем, я замечаю, я смотрю, просто я смотрю и порой это, значит, что надо, что они замышляют. Всякая хрень, там, что у них там, какие результаты наших взаимодействий. Ну, видно сразу, но пока, говорить рано. Предстоит там такое-то, такая хрень, там, на да, вот это вот у них. Видно сразу, что вы, это зависли. Эй, hey, hey, народ, я уже снова с вами здесь. Я ходил в это в баню сейчас. Вот мы процедуры проходил. С легким паром. Да, спасибо Ау. большое. Вот правильно hey. говоря, что в бане всех вы изгоняет из тебя. Вот это вообще как заново родился, вылез. Я сейчас просто недавно болел, вот, в последний месяц. Ну, у меня это, перезапуск организма, всех систем организма сейчас идет. И я сейчас постепенно восстанавливаюсь, так что, вот, я хотел, очень рад, что сегодня с вами связался вообще. Хотел бы заручиться вашей ментальной поддержкой, чтобы уже поскорее бы выздоровел. И вот с вами уже мы начали творить добрые, хорошие дела. О, давайте сейчас такой небольшой оздоровительный сеанс запишем, все вместе. Давай, все давай, сор... соратники, соратницы. Вот. А, у нас тут соратники пока только, соратницы не подключились. Ну ладно. Угу, а еще. А, вот все, кто есть, вот сейчас нас на связи, кто может, вот ладошку вот так вот к камере поднесем, чтобы те, кто будут нас смотреть, прочувствовали наше тепло. Вот сейчас вот. Вот. Игорь, Миша, Сережа, Дима. Вот. Дима, может, мы не в экран. <связь> так что это оно это. Я уже держу. <связь> да. Вот. Вот у нас ладошки. И визуализируйте, представляете, ощутите, как вот изумрудно золотой поток из центра ладошки прямо вот идет вот в камеру или в экран вот так вот. Оздоравливая того, кто будет смотреть эту нашу вечерку. Здесь и сейчас. Вот так вот, потихонечку. Не спеша. Вот так вот такое тепло приятное идет. Почувствуйте, как ваши тела и оболочки оздоравливаются. Вот так. Потихонечку. Не спеша. Здесь. И сейчас ваше тело оздоравливается. Ваши тонкие тела и оболочки входят в резонанс друг с другом. Здесь и сейчас почувствуйте. Чувствуете, как становится тепло, приятно, начинает лицо гореть приятным огнем, не болезненным, нет, нет, наоборот, очень приятно, как как будто в детстве к печке, вот так, вот. вот так. Это мы все вместе делаем сейчас, и вы тоже, те, кто Я смотрит, это видео, сейчас так. Здесь и сейчас мы оздоравливаемся, укрепляем свои энергетические тела и оболочки. Чувствуете изменения? Вот. Да, Миш, да, Миш, я чувствую. Это все здорово, молодец. Мы все вместе, здесь и сейчас оздоравливаемся. щелкать пальцами не буду, чтобы не подумали, что какой-то гипноз или еще что-то. Прочувствуйте, вот, посмотрите а, не а, один а, раз. тебе. Я прям почувствовал, вот это для меня прям как бальзам сейчас был. Благодарность тебе большая, прям вообще. Во благо, сейчас... Благодарю, благодарю. во Благо, согласен. Так что меня сейчас чувствую, что мое второе я просит немного отдохнуть. Я вот сейчас вздремну. Вот и завтра я будем на стриме, если что, услышимся, увидимся. Я сегодня очень рад вас всех был сегодня увидеть. Игорь Алексеевич, Миша, спасибо. Вот, я очень рад, что и Яна сегодня увидел, и Олега Сергеевича. Вообще здорово. Я всегда с вами на ментальной связи находился. Вообще вам благодарен всегда за каждое мгновение. Так что вам сегодня желаю доброго вечера, хотите еще сидите, разговаривайте, может я еще и подойду, вот. Сейчас буду набираться сил, ну завтра по-любому увидимся. Где-то во сколько стрим начинается, скажет Миш? Ну вечерки мы обычно к 9 обычно, вот. а стрим, поток это где-то в 19.50 по московскому времени. А, ну все, значит, я где-то к восьми часам я уже и подойду. Все, всех благ вам, ребята, благодарю Всего, вас. доброго отдыха, да, пока-пока. Да, пока. по, спасибо, Миш, давайте, счастливо. Аум, Сурья Агни Намах. Вот Давайте, родные мои хорошие, давайте, держитесь. Всем благ. Пока-пока. Пока. Ну что, я тогда, наверное, буду завершать фиксацию тут вырезать наверно много придется да? Смачка, да ладно тогда благодарю родные за общение за практики и за светлые приятные образы все у нас получается не сомневайтесь в своих силах и не сомневайтесь в силах соратников все получается пока пока